Тренер этого давно знал, он не работал э, в женском туре, но он работал в мужском, он работал там с Энди Марой, до сих пор находится с ним в очень хороших отношениях и всегда, то есть... Э, он был в туре, но в мужском более, поэтому я с ним встретилась где-то два года назад, это было в Академии в Бельгии, и я там с ним немножко там пару тренировок поработала, но, к сожалению, в тот момент он не мог со мной работать, у него были там свои планы, своя работа, и то есть у меня все как бы оставалось это, но я знала, что он, что он есть, то есть и всегда есть возможность с ним поработать, просто надо время, потому что у нее как бы своя работа была. И думаю, что так сложилось просто. Я рассталась со своим тренером, и э, мы поговорили с ним, и он был свободен в то время, и он был очень как бы удивлен, что я вернулась именно вот к нему, что у него такое предложение, что я как бы Готова с ним работать, и он был очень так удивлен и очень хотел тоже со мной поработать. Так сложилось, что именно в данный момент у нее не было работы, э, которой он не мог бы отказаться, и он там уже отказался от той работы, с кем он там работал. Он работал там с сеньорами в то время. Думаю, что это мне помогло. Он у меня немножко другой, чем был предыдущий, он больше уделяет мне времени по психологии. И для меня это именно в тот момент, когда у меня... Были там проблемы на корте какие-то непонятные, которые взялись. Но был Доня, когда я проиграла тоже очень рано в первом круге. Я думаю, что он мне именно помог выйти из такой маленькой ямы, которая была и присутствовала. То есть в рейтинге я немножко остановилась, не было никакого прогресса. Поэтому было проведено очень много работы с ним. спортивное видео